Всем привет! Это видео специально для проекта Valume из офиса о сайте Worko. Я уже рассказывал, что Worko это первый и единственный официальный интернет-работодатель. Здесь вы можете работать в разных сферах: туризм, страхование, финансы, и сегодня мы разберем, как работать в сфере страхования. Заходим на сайт Worko.ru, входим в свой аккаунт. Я захожу через ВКонтакте, попадаю в свой личный кабинет. Здесь я могу выбрать свою специальность. И сегодня я выбираю специальность страхования. Вот она у меня уже выбрана. Как только вы зайдете в свой личный кабинет и выберете эту специальность, к слову, вы можете работать сразу во всех предлагаемых специальностях. Когда вы заходите в страхование, вам предложат пройти обучение. И первое обучение будет... По полисам осаго кем вы становитесь заходя на воркл и выбирая профессию страхования вы становитесь представителем около 30 ведущих страховых компаний как бы их интернет их интернет сотрудникам ваша зарплата например от оформления одного полиса осаго будет составлять от 300 до 1500 рублей при оформлении страхования имущества от 1000 до 10 тысяч рублей и при оформлении полиса КАСКО от 3 до 30 тысяч рублей. Для клиента ваши услуги будут бесплатны. То есть он может обратиться как к вам, так и в страховую компанию. И стоимость полиса при этом не изменится. Ваш доход будет зависеть от трех вещей. Это продукт, который вы продадите клиенту. Это процент партнера. У всех страховых компаний свои проценты. Но это не должно влиять на ваше предложение своему клиенту, вы должны предложить наиболее выгодный вариант. И третье, от чего зависит ваш доход – это уровень карьеры. Сначала вы новичок, но как только вы продаете свою первую, свой первый полис, ворка понимает, что вы у вас получилось работать, и сразу повышает возможность дохода. Какова схема работы в сфере страхования? Сначала вы проходите курс, сдаете небольшое тестирование, получаете доступ к первому продукту. Я, например, уже получила доступ к полисам ОСАГО. Дальше вы ищете клиентов, рассчитываете для них наиболее интересный вариант страхования и отправляете заявку в страховую компанию. После того, как клиент оформит полис в этой страховой компании, вы получаете вознаграждение. Ваша ответственность – это правильно рассчитать стоимость, указать в заявке достоверные данные, прикрепить в заявке все необходимые документы. Заявка имеется в виду та заявка, которую вы отправлять страховую компанию. И назначить удобное время визита клиента в страховую компанию или удобное время встречи клиента с курьером страховой компании. Давайте посмотрим, вот, как, например, оформляется полис ОСАГО. Заходим, заходим, я в личном кабинете и смотрю, у меня есть партнеры. Партнеры – это те компании, на которые я могу работать. Сейчас, поскольку у меня еще достаточно низкий уровень, мне доступны не все компании, но вот уже какое-то количество. И здесь сразу видно, какие услуги, какие их продукты я могу продавать. Давайте попробуем оформить полис ОСАГО. Для этого заходим в каталог, выбираем «Осага» и начинаем заполнять запрос. Тип транспортного средства «Легковой автомобиль» регион собственника. Пусть будет Санкт-Петербург и область. Здесь ставим Санкт-Петербург. Мощность двигателя пусть будет со 600, но ну не более 120 лошадиных сил. Период использования 12 месяцев. Автомобиль иностранный. Возраст 3 года. Количество водителей ограничено. Возраст водителей более двух лет. Стаж более 3 лет. И вот здесь мы выберем нет страховой истории. Потому что если мы выберем другие варианты, то нужно будет вводить данные реального полиса. Нам сейчас для примера это не нужно. И жмем рассчитать стоимость. Мы получили результаты видим, сколько будет стоить данный полис в разных страховых компаниях и сколько с этой продажи мы получим вознаграждение? Попробуем, например, попробовать заказать полис. Здесь нужно будет заполнить достоверно более подробную заявку, прикрепить все необходимые документы и далее отправить эту заявку страховой компании. Клиент может заправить свой полис либо лично в офисе страховой компании, либо встретиться с курьером, если такие услуги страховая компания предоставляет. Попробуйте поработать в сфере страхования на сайте Workall. Вы получите интересные знания, которые, бесплатные знания, которые пригодятся вам даже если вы будете оформлять страховку только для себя. Все, вся информация подается очень доступно, кратко и по делу. Если вам сейчас не на кого оформить полис, то попробуйте сделать его для себя со скидкой. В целом пробуйте искать клиентов, потому что автомобильное страхование по статистике нужно каждому, второму, каждому четвертому россиянину и каждому второму жителю Москвы. Для того, чтобы начать работать на Workall, переходите по ссылке под этим видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал. Это было видео о сайте Воркул специально для проекта «Валим из офиса». Пока-пока.